Бисмиллахиррахманиррахим. Дорогой зритель, следующая буква, буква Ф. Ф. Альтернатива этой буквы на русском языке буква Ф. Условие фон, э, фонетика например, фонетика Или же слово фото. Ф, Ф. Правописание этой буквы вот так. Я показываю курсором. Начинаем отсюда. ставим точкой. А вот то, что касается произношения этой буквы, давайте посмотрим это на видео. Сначала на рисунке значит, Передние верхние зубы должны трогать нижние кубы. Вот я показываю курсор. F. F. F.